Приветствую тебя, Вазген. Здравствуй, Сергей. Чем поделишься? Какая у тебя новость? У меня сегодня, в общем, такая благая весть. Значит, меня собираются выгонять из одной секты и не принимают в другую. Да. Ну, мы понимаем, куда откуда тебя выгоняют, а куда тебя не принимают. Да, я хочу рассказать, я остался, получается, между небом и землей. Мне вчера старейшина пишет сообщение. Я хочу показать, если ты не против. Конечно, давай, это очень интересно. Он мне пишет, значит, в WhatsApp. Видно? Угу. Значит, он пишет, привет, можешь позвонить на Телеграм-2014, да? Ну, на Телеграм почему? Потому что запрещенная в России эта программа, ее установить даже без VPN невозможно, там зарегистрироваться, потому что Telegram не передает информацию властям России, за это ее заблокировали. Все следы Леговы пользуются этой программой, да, как бы конфиденциально, Опять же, спорный вопрос, но они считают это конфиденциальным. Я пишу, привет, завтра позвоню, не видел твоего звонка. Ну, это уже через три часа, да, я пишу примерно. Что случилось? Ну, не ожидал ответа, честно. В это время он отвечает, хотим встретиться. Повод, твое интервью. Ну, вот здесь я улыбнулся, если честно. Хочу поздравить тебя, Сергеич, с твоим каналом. Просто прелесть. Желаю просветания и дальше. То есть... Международная у тебя такая аудитория хорошая, что... Потому что на прошлом интервью, последнем, там в чате написали «Привет из Кисловодска», я ответил «Привет», и, о, видимо, у нас тоже есть грешники, которые смотрят отступнические каналы. Угу. А, «Где встретимся?» Он мне пишет «Можно там же, где в последний раз?» — То есть Шифруются. Какие шифры. Да, шуткуется, и захотели в моей машине еще посидеть. Я пишу, только с тобой или еще кто-то будет? Нас будет трое. Отец, сын и святой дух. Может быть, да, такая духовная встреча планируется. Правой комитет, спрашиваю я. Да. Решили судить меня? Я тут с шуткой такой. Бог тебе судья, мы не судьи. Так ладно. Тогда зачем собираться? Тогда до свидания. Да, тогда при чем тут правый комитет? Кто будет? Не судьи, но собираетесь судить. Он пишет: 17.00, тебе удобно? То есть я спросил, кто будет, он не ответил: когда завтра? На 17.00 у меня планов нет. Вы сообщите, кто будет, и конкретно обвинение. Я специально спросил обвинение. Он говорит, мы не судьи, это не суд, да? Угу. Что он отвечает на мой вопрос? Что он Отстой. судья. Он только что ответил, что он судья. Да, вот. Я поэтому показываю это сообщение, что он ответил, да, мы судьи, нас будет трое. Потому что, смотри, есть, как сказать, нарушение, да? Есть э, обвинитель, э, тот, кто посмотрел. Есть обвиняемый – это я. Обвинение – это отступничество. Да? Получается, что правовой комитет – это что? Суд. А они – судьи. Кто – судьи? Я еще раз спрашиваю возле этого. Судьи не будет. Но я тут объясняю, что правовой комитет – это суд. Книги по сети написано. Я имею право знать, кто будет судить. Может, я не хочу, чтобы конкретно кто-то меня судил, и вы его замените на другого. Так в книге написано. Он говорит, есть кто-то, кого ты не хочешь видеть? Всех? Я отвечаю, да, Если Честно, я бы я сказал, да, я вообще всех не хочу видеть вас. Знаешь, вот ты, ты прав. Если бы он ответил мне имена, я думал так и сказать, что я вас не хочу видеть, потому что меняйте комитет, вы неграмотные лентяи. Он, он спрашивает, кто это. То есть он боится называть имена, и хочет, чтобы я конкретного человека назвал, как бы и они его заменили. Да? Что за детский сад? Почему ты боишься сказать, кто будет, чтобы я мог решить? Если боишься тут, я завтра по телеграм позвоню. Скажешь, я его спрашиваю, ответ заботливого э, пастыря. Я не обязан говорить тебе это. Хотя обязан. По инструкции. конечно. Но, видимо, он эту инструкцию не знает. Да, извини, я тебя перебью. Дело в том, что я расскажу о своем комитете. Когда у меня возник конфликт с одними старейшин, и он был назначен в комитете, то другой старейшина, он мне сказал, мы решили поменять этого старейшину. Ты же там с ним законф... ком... конфликтовал, прикинь. То есть сами. Не то, что я сказал, я не хочу его видеть. Мне это было все равно. Реально. Он, не он. Я знал, чем оно закончится. Мне хотелось и его же посадить. И там бы, чтобы человек 50-х было, я бы их всех разбил. Ага. Вот. То есть мне было все равно. Но да. они все-таки посчитали, что и назвали. И сказали, этого мы поменяем. Тебя другой устроит, назвали. Говорю, меня любой устроит. Представь. То есть интересный такой подход. Да. А у тебя тут совершенно безинструктные Нет. такие люди. Да, у меня они какие-то неграмотные попались. Но mm -hmm. да, в инструкции говорится, что если вы знаете о конфликте, да, либо сам возвещатель говорит об этом. Да. Есть, а я не, я не говорил, конфликты. видишь, совершенно другой подход. Кстати, черкасы рулят в этом отношении. Молодцы! Да, да. Так в России уже из Украины все пошло, это истина, в кавычках. Истина, так, да. что у вас более развитая система. Да, да, да. Более умные. Ну, я пишу, что ты книги прочитай по Лучше будет, если я на правом... А, я спрашиваю, лучше будет, я на правом скажу, да, вот, что ты, ты, ты, уходите там. Я вас не <с>... хочу видеть, пришлите других, да, и придется отменить просто встречу. Потом думал, ладно, что я буду сейчас спорить, написал, как скажешь, пусть что будет, будет. Завтра в 17.00 у меня в машине, говорит, да. То есть сегодня в 17.00 у меня в машине. То есть они собрались меня судить и для этого используют мою же машину. Место для суда. А что не в их машине? В автобусе, чтобы присяжные влезли. Там же надо собрать. Собрание. Надо манять. Автобус большой, причем двухэтажный, чтобы собрание влезло. Да, может быть. Кстати, сегодня у нас карантин отменили уже. Можно не только в автобусе, где угодно можно собраться. Уже не нарушая закон. Полностью уже все открыли. Но, ну, видимо, для них до них это поздно доходит. Или моя машина, может, понравилась там внутри, да, она с кондиционером. Mm -hmm. <laughs> типа, по Посидеть по-человечески. Но это шутки, конечно. Видишь, вот. как совпало. У тебя Карен, тебя Карен будет судить, и меня Карен судил. Да, да. Это такое распространенное армянское имя. Вообще корень имени это ребенок. Корюм. Mm -hmm. Из-за произношение, Но здесь, видимо, да, действительно ребенок, потому что видно страх его, как он этого всего боится. И, кстати, этот брат, вот, я сейчас скажу лишнего, но они этого заслужили. Это, значит, был секретарем МРО, местной религиозной организации, когда было зарегистрировано. Ему с филиала сказали, сиди спокойно. Нас запретили, в общем, нигде не вылази, они даже речи не преподносят на собрании. Угу. Они просто тихо сидят, редко-редко комментарии дают, даже не молятся, чтобы их не могли посадить. Но вот этот судья сегодня организовывает суд вот такой, то есть ему сказали сиди спокойно, но он все равно вот не может сидеть спокойно. Он, ревностный такой. Похож да, на да. этого. Кто, кто там схватил копье и пошел за Далиду мстить? Ой, за Далиду говорю, за, за... за... за... за сестру. Финиез, да, вот такой финиез вообще. Финиез за то, что израильтяне стали изменять там да, с он пошел и зарезал. Вот так они. Ну, в общем, вот такие дела. у меня было два варианта. Значит, если я иду на правый комитет, я иду с полицией. Сразу пишу заявление вместе с полицией иду на правый комитет. Почему? Я объясню. Потому что я считаю, моя позиция такая, что они не имеют никакого гражданского права проводить надо мной суд, унижать мою личность. Uh -huh. Я раньше в этом участвовал тоже, да. Меня совесть мучила, но я участвовал, да, вот в кризис совести, говорится. Сейчас я э, по другую сторону, я не хочу в этом участвовать, потому что они никто. Вот если вы слышите, братья... Вы никто для меня в духовном смысле, да? То есть вы мне не пастыри, я вас не уважаю, как, сказать, как власть имущих, как посланников или представителей Божьей власти. То есть вы ноль. И зачем я должен как бы, подчиняться вам, склонить голову перед вами, выслушать бред, который вы будете нести? Или почему я должен отчитываться перед вами, что где-то я дал интервью или не дал? Почитайте, э, значит, лицензионное соглашение на Ютубе. Просто откройте и почитайте. Какие у меня есть права на Ютубе, что я могу говорить, а что нет. Даже люди против власти всякие вещи говорят, им никто ничего не говорит, потому mm -hmm. что это YouTube, это международная площадка. А тут какая-то там миллионная секта, и они интервью увидели, говорит, твое интервью. Не нравится, не смотрите. Если вам нравится, пожалуйста, вот для тех, кому нравится, даже вот, э, может, брат или сестра, может, даже старично смотрю мое интервью, что им передал. Я хочу показать, что, значит, я открыл свой канал. У Сергея попросил, вот он не против, чтобы я вам показал. Угу. Сейчас я вам покажу. Ох. А, да. Вот так он выглядит. Называется. Прямо... первую Посите, <свист> <свист> <свист> вообще классно. Да, Посите, Божье стадо, первые исследователь, Здесь я буду, но ну, здесь я выкладываю свои интервью, которые Сергей записывает, угу. и здесь же я буду выкладывать то, как я понимаю Библию и разные ее части в виде речей, как, ну как речь, там 5 -минутная, 10 десятиминутная речь. И обсуждение, то есть свободная манера разговора, просто рассуждение на какую-то тему. То есть, это как бы не основано на каких-то фактах, а просто разговор. Это я делаю все в мультяшном виде, то есть не для шутки, не ради шутки, но просто чтобы каждый раз не, не снимать это на камеру, там, не переодеваться, не, ну как бы все это возню не делать. Я себя нарисовал, как бы и вот в мультяшном виде это все буду преподносить. Ну, очень интересно. интересно. Кстати, очень, мне кажется, интересный формат, ну такой на русскоязычном новый именно такой формат. Да, есть на так. англоязычном что-то подобное, а у тебя вот русскоязычном будет? Да, я. Спасибо, вот, что ты тоже подчеркнул. Я заметил, что в англоязычных очень много таких каналов, и я хочу сказать, чтобы все, кто может Занимайтесь этим, потому что так вы спасаете ваших близких, ваших родных и помогаете тем людям, которые, вот как я, год был в сомнениях, но я сам разобрался. Потом только начал смотреть интервью вот на ютубе. Но эти интервью и все вот эти темы, обсуждения, они помогают людям. Вот если человек попал на этот канал, он быстрее разберется. Ему не нужно будет 17 лет ждать, чтобы выйти из этой сети. Поэтому это дело полезное. И послезавтра, кстати, будет ровно 17 лет, как я крестился. Они два дня не дотянули до круглой даты. Может, я перенесу правовую и скажу, давайте. Может, Они тебя все равно не объявят в тот же день, так что нормально. А, ну да, примерно совпадает чем середина, да. плюс-минус. Да. Ну и второй, первый вариант был да, пойти с полицией, и второй вариант это вообще не пойти проигнорировать их, потому что ну вот где-то через полтора, а, через час, да, вот правовой комитет. ну видите, я занят, мы записываем еще одно интервью. Видимо, такая реакция от интервью либо очень понравилась, либо такое действенное было, что я решил еще записать. И я скажу, э, братья, вот вы если смотрите, э, чего вы добились? Вообще система в организации Связлиговый исключать отступников, да, причина, чтобы он не распространялся, верующим, ну как, ложное учение, для них ложное, да? Но смотрите, я в собрании нашем ну, по местности ни с кем не разговаривал, никому не распространял ложного учения. Я рассказал в интернете, причем это канал уже человека исключенного. Но здесь оказались «Весь Говы и услышали, да, как бы это случайность. Вы меня исключаете, и я вот хочу вам сказать, тем самым вы думаете, что я перестану давать интервью или создавать ролики? Наоборот, в три раза больше этого будет. Поэтому хочу показать, что система свидетелей Еговы, исключение там, так называемых отступников, она ошибочна. Потому что отступник, если человек, он понял, что это неправда, да? Если он понял, он не остановится. Это все внутри кипит, хочется рассказать, хочется сказать, точно так же, как мы изначально узнавали истину, да? Мне в комментариях сказали, а ты не помнишь ту радость, которая у тебя была изначально? Там, когда Интересно, я давно такого не слышал. Но Мне тоже такое говорили, но давно не было такой глупости. А ты помнишь? Не помню. Вот я не помню реально. Помнишь, что окрутили? Это я помню. Какую-то радость, эйфорию. Типа ты все забыл хорошее, да? Но я хочу ответить, что я очень любил проповедовать, потому что, как я тогда думал, то есть я меняю мышление человека в лучшую сторону, стасая его. Сейчас то же самое. Поэтому радость такая же. Я также проповедую, меняю мышление сектантов в лучшую сторону. Поэтому... Если я не помню, то я сейчас вспомню. Вазген, я думаю, что вот эта деятельность, которую ты начал, которую я, например, уже веду третий год, то она гораздо продуктивнее. Я привел в эту контору два человека всего-то за весь период. А увел, я не знаю, сколько. Короче, и причем за более короткий период. В шесть раз короче период, чем... Да. И по количеству подписчиков видно, что потребность еще есть в этом. Uh -huh. И это очень хорошо. Это еще одно доказательство того, что организация «Селеселегово» — это просто секта. То есть это пустышка. И очень много умных людей просто не попадаются на крючок. Если умные люди попадают, то чисто из-за эмоциональных каких-то проблем. Только из-за этого. Потому что, как их здесь дурманят, да, как сказать, не знаю, эмоциями чисто. Вот тебе улыбнулись, тебя обняли, и все, и ты уже растаян. А секта, в которой меня не приняли, тоже интересная история. Мне начали писать разные люди, когда я дал первое интервью, и спрашивали в основном, есть ли у меня вера в Бога, ну, осталась ли она. И... Я говорю, что я не хочу обсуждать подробно, потому что я, как сказать, поисках. Да, вера есть, но они начинали подробно спрашивать, там, что, а как ты вот на этот вопрос, а как тот вопрос, а как этот вопрос. Ну, с одной такой бывшей сестрой я начал переписку. Вот. Мы переписывались, у нее на, значит, в фейсбуке есть своя группа. И там чуть более 200 человек. Значит, мы с ней пообщались, она какие-то вопросы начала со мной спорить, но я спорить не люблю, но все таки ей показал, почему я так думаю, основание. И она мне дает такой блиц-опрос, три или четыре вопроса. А как ты в это веришь, а как в это веришь, а как в это? Ну я ей быстренько ответил тоже, хотя я ей написал, что надо подробно отвечать, но пока вот я тебе сразу напишу. И вот я ответ. Что меня зацепило в одном из твоих интервью, что ты якобы глубоко исследуешь Библию? Поэтому я написала, а вдруг и правда. Теперь вижу, что ошиблась. Убеждаю все больше и больше, что вышедшие от свидетелей Иеговы, особенно бывшие старейшины, со сломанным пониманием писания. Иногда кажется, что уж лучше бы были подключены к Матрице. Э, то есть э, ей не понравилось, что я ей говорил, ты смотришь э, с точки зрения свидетелей Иеговы на вещи, да? Потому что были вещи, и она говорила, а вот свидетели же правы, а вот свидетели говорят так, а свидетели говорят так. Я ей говорю, ты от... надо отключиться. Почему я не мыслю так, как ты? Потому что я убрал все, что говорили свидетели mm -hmm. на 100%, и с чистого листа начал изучать, смотрю на Библию чистым взглядом, без примеси какой-то религии или секты. Вот. И когда я ей написал в общем, то, что я верю, она мне дала такой совет. Советую купить глазную мать у Иисуса. Всего доброго. Ну, хочу. Срочно нам глазную да, мать. мать по почте. Почту, ну, у тебя на канале есть там реквизиты. Пусть передаст. Это смешно. Хорошо бы со скидкой, потому что после... Не, ну мы, я тоже готов купить. Я думаю, что таких на канале, которым следует ее слов купить глазную мазь наверное тут таких стока ну всех кто не согласны с ней они требуются где вообще это многомиллиардный оборот глазной мази да удивительно жонглировать так любят люди что? вот стихами какими-то выражениями и что-то кому-то рекомендовать не к себе относить да. Просто, знаешь, я почему это тоже рассказываю? Потому что люди, как сказать, ну вот мы сейчас посмеялись, да, но это не, не смешно. Ну, конкретно, например, это может быть оскорблением даже. Если вы имеете в виду, например, э, то, что я ношу очки, бази э, это не, ну, не излечить. У меня минус 10. Но если от Иисуса только, да, если он прям своей рукой. Тогда может быть. Но... Просто вот я заходил на их канал, еще не канал, а страничку в Фейсбуке, и я как-то в другом ролике об этом говорил. Значит, у них там правило э, перед тем, как зайти в группу. Да? Вот. Правило группы от администратора. Будьте добры и велик, вежливы. Это вот она пишет. Не превозноситесь над другими. И в конце пятое правило я подчеркнул. Библия, Богодухновенная книга, и это не обсуждается. Да он не считает Библию, Богодухновенной, не место. Я даже написал, говорю, ну либо измените первый пункт, либо последний. Они у вас как-то не стыкуются. То есть быть вежливым, добрым и не превозноситься, это означает, что нельзя людям говорить, вам тут не место. Или там. это даже не обсуждается. Или там купите мазь у Иисуса, да. Mm -hmm. у это явно не доброта уж 100%, Поэтому вот в эту секту меня не пустили. Я, очень не соответствую требованиям, потому что я сказал, что... Осознаешь ли ты вот эти пять пунктов, основанными на Библии и руководство свыше? Ну, как-то такой должен был вопрос. Хорошо, заходи. Да, да. Ну, этими сектами меня не удивите. Если вы конкретно хотите со мной об этом поговорить, вы меня не удивите. Сектами, которые отделились от Свидетелей Иеговы, их очень много. Я уже говорил вам в первом ролике. Я встречал целые собрания, собрания, которые отделились от организации «Сторожевой Башни, но остались Свидетелями Иеговы и похожими сектантами. Вот. Они просто не принимают Старожуя Башни, которые дальше 2006 -го года, и все. А все остальное точно так же собрания проводят, проповедуют, и все у них точно так же. Но вы такие же. То есть э, про матрицу, то, что мы говорили в фильме, это не шутка, да. Это реально так. И пока вы не отключите себя от э, организации свидетелей Иеговы», вы даже не пытаетесь говорить, что вы изучаете, там вы истину увидели. Нет, это вы. Просто этому не бывает. Просто у них немножко другая матрица. Они с одной матрицы впрыгивают в другую матрицу. Потому что матрица это что-то ограниченное. Ограниченный, огранич... Они сами себя ограничивают мировоззрение. Библия вдохновленное Слово Бога. Все, нормально? Да, и все. И... То есть это почему? Я не подхожу к этому требованию, потому что я сказал, что... Есть сомнения по поводу книги Откровения, и я посоветовал ее не читать, не изучать, не углубляться. Потому что, ну, это лично мое мнение, я считаю так в данный момент, что я не считаю книгу Откровения, что она вдохновлена Богом, я считаю, что ее дописали уже позже. И я об этом расскажу на моем канале, очень скоро я выключу mm -hmm. такое рассуждение, вообще про христианскую религию, как, что, зачем и когда. То есть просто будет обсуждение. У тебя тоже есть эти ролики, и очень хорошо, что их чем больше, пусть тем будет лучше. Кто-то на твой наткнется, кто-то на мой, кто-то на английский вообще. И я, если у меня будет время, буду еще и армянские титры делать для армяноязычных говорю, потому что в армянском Ютубе уж точно таких, наверное, mm -hmm. нету роликов. И... Если это в русскоязычном только начинается. Если я раньше был переводчиком у общества и переводил речи со сцены армянский армянский и на русский. Почему я сейчас не могу также послужить братьям и сестрам, которые хотят исправиться? Тем же, тем же, кому раньше переводил, сейчас также самое. Да, также буду переводить и будут титры на армянском, чтобы понимали многое. Вот люди просто да. и я написал в одном комментарии, что вы когда пишете комментарии, как-то вот у Сергея был тоже ролик, да, об этом пишут гневные комментарии, какие-то отрицательные комментарии, приходится это фильтровать. Но это, это в обществе, это просто некрасиво. То есть у нас это общество, да, здесь вот. Люди, которые смотрят, которые комментируют, это просто некрасивое поведение. И не хочется таких видеть. И если, вот я повторяюсь, если вам просто не нравится, вот это интервью мое, да. Сергей спрашивает, я отвечаю. Я рассказываю о том, как я вижу. Кому интересно, тот смотрит, размышляет, задает, может, вопросы, может, исправляет. Есть люди, которые исправляют меня, там, о моих ошибках говорят, в речи, в фразах. Я очень благодарен, вот, что мне теперь не приходится кушать, что попало, если я что-то обещаю, а шляпу mm -hmm. можно съесть, а как по-армянски там звучало. Поэтому это очень приятное обсуждение. Но когда уже вы пишете какие-то гневные или оскорбительные вещи, это неприятно. Поэтому, пожалуйста, либо не смотрите, либо не <смех> пишите. Ты знаешь, я <смех> вот э, вспомнил, ты насчет комментария сказал один удивительный, я так назову, комментарий был под э, видео вчерашним о том, что я косметикой пользуюсь. А тут вот в каком-то да? видео я не пользуюсь косметикой. Уже типа перестал пользоваться. Для меня такое удивление, что <смех> это вообще такое? Я написал, что я не даже не использую средств. э, средства после бритья вообще, уже с десяток лет никакого у меня нет ни одеколона, ни крема, вообще ничего. Какая косметика? О чем да, речь? Я, я, да. я только пользуюсь э, средством для бритья и зубная щетка. И это все, что я когда-нибудь использовал, я крем. Я не знаю, что такое крем, зачем оно мне надо. И это ж, понимаешь, вот люди сделают это с тем, чтобы подколоть. Ну, я вообще не понимаю, что у человека в голове, чтобы такую чушь можно вот. было придумать просто. Ты понимаешь, да, ты когда сидишь и беседуешь о Творце, о Вселенной, и тут тебе говорят, ничего не, не накрасился. Я не знаю, что имела в виду эта тетя косметика, крем какой-то или что, или губную помаду, или средство для ресниц, я не знаю, что она имела в виду, или Ботекс, чего вообще, я не понимаю. Но бывает разное в жизни, там гример уволился, нового не нашли, чем такие трудности. Цирк Может... уехала клоуны остались, я имею в виду этих комментаторов, вот такие. Да, если, если вы злитесь на это, вы свидетели Егова вам так же, ну, обидно за Иегову, что он такой беззащитный и только ли ваш злостный комментарий может его защитить. Спасти, да. Я думаю, что да, спасти Егову. Я думаю, что значит вы неправильно верите, что вы спасаете Егову, Вы задумайтесь что ваша организация борется за имущество Иеговы в судах. Вы его спасаете, оправдываете в комментариях. Какой-то у вас именно Иегова немощный вообще такой. Может он умер уже? Вы не в курсе? Может же быть такое, что Иегова умер? Наверное. Может он еще и никогда да, это и это не я... жил, как второй вариант. То во что они верят, его может и никогда и не было. Не может так и есть. Это мертвые идолы. Верный Раб это идол, то есть который он мертвый просто духовный. Я почему так говорю? потому что я не верю в Бога, а потому что Его у вас это не Бог. Это а не творец и а не создатель. У вас это не знаю, что-то европейское какое-то непонятное. Не, не, это американское. Ты видишь, американцы, у них же свой подход к это все американская структура, как работает ну, бизнес-модель, только на религиозном да. фоне вот, свидетелей Егова. Да, да, та же бизнес-модель, у них же таких много в разных направлениях, и это одно из них. Просто очень продуманная вещь. Ну, понимаешь, если я в одном месте... Э, ну, я как Абказис, да, армянин буду говорить сейчас. Если в одном месте я продал два абрикоса и люди купили, завтра я туда и, приведу, и привезу и черешню продавать, и клубнику, потому что место это хорошее. Вот и они там использовали подобную схему в какой-то организации коммерческой она прокатила использовали в некоммерческой тоже прокатило его ну, чем дальше тем лучше чем больше тем лучше и это все идет в одну точку весь этот поток денег а людям портят ломают жизнь вот. и и насчет ä, ä, <coughs> еще хотел сказать что вот некоторые люди удивляются да что Вроде верующий, да, Азген говорит, читаю, изучаю, а такой бред несет иногда для христианина, да, что вообще непонятно, что там говорит то Иисус Бог, то и несколько создателей, то еще что-то, да, такое. Ну, то, что я говорю, я показываю из Библии, во-первых. А во-вторых, я хочу сказать всем, если вы хотите спрашивать меня о чем-то или обсуждать что-то, помните, я не христианин. И вы не христиане. Христиан нет сегодня. Почему? Очень просто. Христианин должен быть помазан Святым Духом. И это должно быть видно. То есть доказательства. Языки, чудеса, пророчества, воскрешение мертвых, лечение и все такое. Если вы этого не умеете, вы Святым Духом не помазаны. Значит, вы не последователи Христа. То есть я не говорю, что ну, именно христианин, слово, оно же позже появилось, об этом я потом скажу в своих роликах. Но вы не последователи Христа, потому что Христос вас не принимает, но вы никто для Него. Все. И я не христианин, и не хочу им быть. Поэтому давайте вот так как бы определим уже для себя, кто есть кто. Mm -hmm. И после этого будем вести обсуждение. Потому что, может, кто-то смотрит на меня так, на такого... Христианина, который ере снесет, да. На самом деле, знаете правду? Я думаю, если человек, к примеру, станет буддистом или мусульманином, или еще кем-то, да, ты же возьмешь у него интервью у бывшего свидетеля Якого. Ну вот. Вот я из этого ряда людей, которые не христианин. Так я тоже не христианин в том значении, которое вкладываю. То, что мне нравится то, что говорил Иисус, ну да, хорошо. То, что мне не нравится, что говорили некоторые апостолы, ну это так. То, что большинство пророков Ветхого Завета, так вообще мне это не нравится. И вообще Ветхий Завет мне нравится только в плане как история, а не как какая-то там истина. То есть тут у всех разный подход к этому, и каждое мнение имеет право быть. — Да, вот я скажу, я поддерживаю. Это естественно, что тебе не нравится Редкий Завет, потому что ты не еврей, живший в древности. Поэтому он тебе не нравится. Он не касается ни тебя, ни меня, и даже не евреев, которые называют себя евреями. сейчас, сейчас mm -hmm. на самом деле это не те евреи. Поэтому... Да, оно не должно тебя касаться. И, и даже Новый Завет, он тоже не должен нравиться, потому что он тоже нас не касается. А он касался последователей Христа, живущих в первом веке. Он им пообещал, он обещание сдержал, он сказал, когда придет конец, когда будет проповедана вся весть. Павел сказал, мы проповедовали всю весть. Конец пришел, потому что Иисус свое слово держит. Он пришел, было его пришествие, он забрал... Своих верных учеников, говорится, в Библии, да? Он говорил: один будет в поле, двое будут. Одного заберу, второго оставлю. Вот он оставил, а их забрал. И мы потомки тех, кого он оставил. Вот я сейчас так понимаю. Я точно так же. Ты... И... Оставшиеся погибли от Рима. что там, все понятно, вроде бы. Настолько очевидно. А те остальные, которых он забрал, в Пеллу пошли, и в другие окрестные города. Я вообще не понимаю, что здесь... об этом да, можно что-то там еще рассказывать. Да, да, вот многие люди верят, даже из тех, кто вышел, да, вот мне тоже говорили, что там второе пришествие Христа, или ждут этого. Вот смотрите, евреи, они не приняли Иисуса, да, а, то есть как мессию, и они до сих пор ждут мессию, правильно? Вот как вы считаете, они его дождутся? Но они его дождутся, своего дождутся. А вот этого Иисуса не приняли. Ну вот этого нет. Выберут какого-то. Да, те, кто ждет пришествия Иисуса. То же самое. Вы будете его ждать и ждать и очень долго. И вы не дождетесь, потому что он уже пришел. Своих верных забрал и ушел. Так он же притчу об этом рассказал. Стою у двери и стучусь. Откройте мне, помнишь? все до свидания он он стучится кто не открыл тому он и не пришел Ну получается вот так просто не понимают ну народ да. не хочет понимать вообще аллегорию и он же все притчами постоянно говорил иисус да потому что надо сначала почистить то что от секты пришло и тогда ясно увидишь пока ты держишь это то есть я почему я понял вот с, с перепиской с этой сестрой у людей что такое в психологии засела Знаешь, что то, что я туда потратил 17 лет или 20, да, и то есть я такой дурак, что жизнь прожил напрасно, это половина моей жизни, и, и сейчас хочется хоть капельку правды хотя бы найти, да, вот она спрашивает, ты что думаешь, что они во всем не правы? Ну то есть хоть какую-то там крошечку правды найти чтобы оправдать хотя бы самого себя да, О -о -о. Перед собой. то есть они Но... даже этого не понимают Но... это мозг за них решает вот нет. эти сложные программы да, это на, под... да. на подсознательном угу. уровне человек хочет оправдаться да. перед родственниками перед знакомыми перед всеми кому он наоборот пропагандировал да что это истина а сейчас угу. видите ли нет и и вот это его побуждает держаться или искать что-то правильное я вам скажу не мы были дураками, да. Мы были ослеплены. Поэтому мы туда попали. Это секта. И не надо в ней искать. Это вот они часто приводят, пример в мусорке искать что-то драгоценное. Вот это то же самое. Ну мы же не искать бомжи, в чтобы мусорки искать, да. Мы вышли с мусорки. Все. Да. Мы переоделись, омылись, как Библия даже говорит. Омойтесь очистить да. Че нам там лазить, да? да да да и и не надо даже думать вот некоторые тоже пишут что но ну, твое мнение же одно из миллиардов да это мое мнение и оно одно из миллиардов это мое интервью и я высказываю свое мнение почему я должен придерживаться чего-то мнения? это мое мнение я не говорю что я пророк и что потом я самый мудрый человек на свете или что я знаю наизусть иисусе Писание. нет Хотя, шутку скажу, перевод моего имени очень интересный. Погуглите «Васген», что означает вообще. <laughs> Но это шутка. Вот. Но я не хочу сказать, что я там мудрец какой-то. Но просто я очистил свой мозг от учения организации. И я сейчас смотрю на Библию вот так. И я вижу, что оказывается, все очевидно. Когда тебя никто не вводит в заблуждение, все очень понятно и ясно. Вот, вот ты сейчас все, что сказал, вот я также думаю, это совпадает. И еще Причем этого... нас верный раб не учил. Мы сами по себе пришли к такому общему знаменателю. Не во всем, да, вот в некоторых моментах люди могут прийти к очень разумным выводам, простым. Да, все могут. Мы, мы не, не были членами руководящего совета или там не служили в писательском комитете. там специальных школ не проходили просто открыли библию с чистым мозгом и прочитали и все понятно стало да. и вообще я хочу сказать вот некоторые пишут там вот мелодию включили кому-то понравилось не понравилось на фоне да текст вот на ярко-красном я прошу прощения за ярко-красный фон вот просто на зеленый зеленый да я вспомню по психологии зеленый он успокаивающий просто красный раздражает просто Тогда хотелось прям так выразить. Да, вот хочу сказать про Сергея, автора этого канала. Я хочу сказать, что несмотря на то, что он носит такое, как сказать, имя в кавычках, или кличку, отступник, да, со стороны свидетелей Иеговы, это очень смиренный человек. И, например, вот музыку я предложил на фоне поставить. Этот текст, я его спросил, можно я текст там пущу, вот библейский стих, он согласился... Это очень, как сказать, хороший человек, с которым очень легко общаться, о чем-то договариваться. И я ему тоже говорил, если бы мы с ним служили в одном собрании, как свидетели иголы, то, скорее всего, мы бы очень хорошо дружили. И, и я очень рад, что я с ним знаком. Поэтому даже если есть какие-то замечания, я не думаю, что нужно прям в каком-то гневном стиле это говорить или как-то обзывать попросить пожалуйста, ну, ты не знаешь ставь? как вот да музыку да я согласен кстати музыка может отвлекать вот есть такой момент а если кому-то ну, <связано> мешает белущая строка можно такую штучку бумажку так чикс залепить низ, <связано> <связано> нижний край и смотри себе да. Да, и вообще без проблем да, да. это вообще да не проблема я тоже могу сделать чик чик <связано> вот и все недавно меня <связано> тоже кто-то спрашивал ну, я знаю, кто, просто я не называю, да, не хочу. Mm -hmm. Ну, насчет комитета, там, беседы со встречными я сказал, что если меня пригласят, это было буквально дня два назад, то я пойду с полицией. Я пойду, напишу заявление и пойду с полицией, и буду жаловаться на то, что они нарушают мои права как гражданина России. Но, э, да, если я пойду, у меня мнение такое же осталось, я пойду с полицией. Но сейчас, в данный момент, у меня очень такие, как сказать, эмоции очень сильные. Я боюсь еще и не сдержаться. И поэтому ну, я решил, наверное, для меня будет спокойнее вообще не ходить. Ну, как, проигнорировать просто, потому что они недостойны того, чтобы я опять угу. это все переживал, нервничал. Но я это все буду держать себе, конечно. Но это большое... Ну они тебе позвонят, возген, они ж ты ж знаешь, они обязаны позвонить. Разговор запиши просто, беседы и все. А, да, они, они даже не позвонили. Смотри, там по инструкции должны были двое старейшин на громкой связи yeah. мне сообщить о правом комитете. Так написано в книге для старейшин. А он мне написал в WhatsApp просто. <laughs> И причем это 11.33. Вот смотрите, 11.33 сообщение. То есть... Человек один. Я не думаю, что полдвенадцатого ночи у него рядом в кровати лежал еще и второй старейшина. В кровати лежал. А может они в панике такой были, <с> что сошлись где-то там. Да, мафия, конечно. Мафия бессмертна. Да, точно. Паники. Они даже правовой комитет назначили после работы вечером, когда уже они все дела свои закончат, освободятся. Знаешь, что мне обиднее всего, вот самое обидное мне, что в этой истории, потому что, ну что такое правой комитет, я и так знаю, ну как бы для меня это вообще ноль. Меня это не пугает и не обижает. Мне обидно, что год, я просил у них помощи целый год. Я просил, вот смотрите, если братья или кто-то вам передает эту информацию, передайте им. Я целый год, ровно год, даже больше, это в мае началось, сейчас, сейчас июнь. Я просил, помогите мне, у меня вопросы, я хочу разобраться. Назначьте кого-то, пусть со мной изучает. Кто-то из вас, приходите, помогите мне, объясните, вот по полочкам разложите. Я их просил об этом, они этого не сделали. И когда я даю интервью, то правой комитет сразу собрались. Понимаешь? Они, они ни разу, даже по скайпу, им было лень по скайпу позвонить после собрания и спросить там Васька, «Ну, вот и у тебя были вопросы, давай обсудим. Им это даже было лень сделать, даже выходить никуда не надо. Я даже говорил, даже часы пишите на мне, вот хотите пишите, вот я просто хочу, чтобы вы мне помогли, чтобы они были заинтересованы, хоть как. И, и ничего, вот, вот моя жена свидетель, она может подтвердить, ничего не было, даже ни одной статьи. Мне мой друг с Армении, который бывший районы, он помогал очень грамотно, ну, как свидетели ГОВЫ, да, помо... как старейшина должен помогать. Он брал меня в служение, представь. То есть я ему говорю, что я вот сомневаюсь в этом, в этом, в этом. Он говорит, давай на изучение сходим. Мы по Zoom изучение проводили. Ну, это по инструкции так надо делать. Он со мной обсуждал, он меня брал в служение, он доходил статьи мне, ссылки сбрасывал, чтобы я это все рассмотрел. Вот это единственный человек, который мне помогал до сих пор. И я ему написал сегодня, что я дождался помощи. Мне назначили комитет. За год я дождался помощи. И он говорит, ну, чтобы ни было, и гову не бросай. Ну, он имеет в виду Бога, да? Веру в Бога. Ну, понятно, что бы ни было. Понятно, что будет. И я этому очень рад. Потому что, ну, я когда разобрался, что Сидетья Гова это секта, мне уже стало все равно. Будут меня исключать, не будут меня исключать, без разницы. И если кто-то из моих родственников и знакомых не будет со мной общаться, это только говорит о качестве, о силе их чувств ко мне, насколько они меня любят и насколько искренне эти была эта любовь или эти отношения. Если вы перестаете со мной общаться, знаете, я понимаю, что вы меня не любили искренне, а это было просто показуха. Да, замещение произошло у них. Любовь родственную они вычеркнули. По-моему, вот это пророчество о том, что охладеет любовь родственные связи, да там. По-моему, это о свидетелях Иегова. Они любят там цитировать. Смотрите, 100%. какие люди в последние дни. Так вот вы о себе и читаете. Они сто процентов подходят, потому что они сектанты, то есть зомби. А у зомби эмоций нет. Любой фильм посмотрите про зомби. Я не люблю эти фильмы, но я знаю, что такое зомби. Ну хотя бы это понять, будет, да, сравни. Да, хотя бы трейлер, посмотрите. Это такие свидетели еговы. Посмотрите трейлер любого фильма про зомби. А не, вру, мне один понравился и сериал, я его недавно смотрел. Так, как, сейчас, сейчас, я сейчас. Ладно, потом может быть. Помню Давай, реклам... очень давай рекламу фильма <laughs> про зомби. Давай, давай, да, да, да, да. Там просто очень много сезонов и с удовольствием... А, во, ходячие мертвецы. Сериал называется. такой? называется. Да, ходячие мертвецы. Это американский сериал про про то, как мир от вируса умирает и остаток людей выживает среди зомби. Но ну, там да, В основном про этих людей, не про зомби, но есть фильмы, которые вот только зомби, зомби, зомби. А там именно про этих людей. Как они стали сектами и стали выживать и друг с другом. Вот которые пережили коронавирус, да? Да, да. Я смотрел, когда начался коронавирус. Это вообще было в тему. Прям вот этот, этот фильм про плохой исход коронавируса. Если было бы все плохо, было бы, наверное, так. Ну да, так они, может быть, и правду говорят. Те, кто поверят в прививки, то те, их прививки и убьют. Наверное, так. Есть же верующие в раба, в прививки. Есть много верующих людей, если так разобраться. И вирус верующие, которые пытаются сеткой рабиться и словить комара. Ну, в общем, весело жить сейчас. Да, это м, тоже интересная тема. И раз она есть, как говорят, не бывает дыма без огня. Да. Раз эта тема есть, значит что-то там есть в этом. Да. И нужно тоже быть в этом тоже в смысле осторожным. Потому что, ну, у меня вот, например, у родственника есть Шурин, да, по-русски. Муж. Uh -huh. Жены. Шурин. Вот, заболел коронавирусом, вылечился обычно Его Врач посоветовал, ну, просто болезнь легких да, как бы и все. А, и он почему мне это рассказал? Я ему объявил, говорю: у нас знаешь, новость была в России. Впервые вышло лекарство от коронавируса. Он говорит, там что месяц назад вылечился. Причем спокойно, да, без всяких там, да? При... Вообще без ничего, чисто эти антибиотики, и все. Угу. Вот также и и с Иеговы. Вот на Напридумывали себе, а на самом деле все просто Не надо ждать второго, третьего, четвертого Исполнения пророчеств Пророчество было сказано, исполнилось Все, спасибо, до свидания Вот так оно все Все очень просто Вот потому что, знаешь почему? Свидетели Иеговы говорят Там слово ад в Библии Нет, это шоу, Мы не верим Троицы слово Библии нет, мы не верим. Прием. Новый Надо мир, смотри, поступать. новый мир нету, я не верю. Нету. Все, я не верю. Меня, верно, Рад так научил. Если нет. в Библии этого слова нет, значит это ложь. Организация все. нет. Организация, пионеры, районы надзиратели, Wi-Fi, руководящий совет. То есть это все одной метлой. Да, да, все, да. я не верю. Меня, верно раб так научил. Да. Вот и все. А ч-то, слушай, Я не верю. Не-не, это. Это все, я не верю. Ерунда и глупости. Вот, если можете что-то возразить, найдете в Библии все, что мы перечислили сейчас. Давайте, пожалуйста, ссылки и будем обсуждать. Вот и поломал мозг многим своим я не верю я не верю я не верю а что ты говоришь в библии не написано все правовой комитет кто придумал зачем я должен идти кто придумал это ты знаешь ты ему вышли а ссылку вот это твой ответ будет я выложу и ссылку скинешь ему потом скажи посмотри я там тебе говорю говорю тебе брат карен а, да. Знаешь, как, я? он мне спросит меня сейчас, ты едешь, не едешь. Там нам посидеть хочется в твоей машине. Я ему скажу: слушай, сейчас занят, интервью записываю, я тебе ссылку скину, потом посмотрим. Точно, тогда будет интересно, да. Пусть посмотрят. Так что, братья, вам привет. Жаль, что на улице был дождь недавно. Не знаю, может, сейчас тоже есть. Жаль, что вы в машине моей не смогли посидеть, но зато это видео вы увидели и вам стало все понятно, что вы никто в духовном смысле, поэтому к вам нет никакого уважения. Да. То же самое, как и к верному рабу и ко всей его организации. Так хочется сказать, что он никакой неверный. Вот и не раб, точно и подавно не раб. Ужас. И подавно не раб Иисуса, да, это процентов. Это таких рабов, знаешь, сколько. Даже, ну, даже знаешь то, что они сами себе противоречат. Ну, они сами говорят же, что они не раб, правильно? Они в публикациях написали, что Рассел не был верным рабом. Потом написали, что до 19 -го года все кто считали, что они верный раб. Они тоже не были верным рабом. Пройдет время, они про это время тоже так скажут, что этот комик, который как лоун лицом кривляет, то ли суд у него, то ли что, я не знаю, но тоже скажут, что не был рабом, поэтому кривлялся. Так, оказывается, что раб. Еще будет. Новый раб. Кажется, что то было подготовка к поколению через время. Да, <свят> <свят> <свят> да, да. И недавно вот тоже прочитал статью одного из зрителей про поколение. Там он писал про Иисуса и про Френца, да? два великих человека, которые <свят> жили на Земле. И вот это поколение он читал, что сейчас они говорят что тот кто девяносто втором году был как бы пересекается и что будет когда они уже постареют там на колясках уже будут выходить э, на видео да? Но... очень ясно что будет они придумают новую отмазку да и так все. там получилось до 34 -го года после этого конгресса э, мы вышли из конгресса и братья сестры там не помню говорят так это что, если мы его тут посчитаем, это до 1934 -го года, потом Армагеддон? Я такой, я реально еще не считал себя прозревшим. Говорю, нет, будет следующее поколение. Придумают. Они на меня смотрят, ну ты же нет. Да. А я так свободно говорил о таких. придумаю тоже. Это придумали. Для меня тогда очевидно было, что это придумка. Реально. Хотя я верил в то, что я в нормальной, в истинной организации нахожусь. Но глупости верить, уже извините. Я шут, на цветной телевизор да. похож, или что? Да. Вот, вот именно про это учение мы с женой еще даже, ну, несколько лет назад тоже. Вот, то есть, как всегда, когда всплывало это учение, всегда мы говорили о том, что ну, это ну, это бред, реально, да. да. Что, вот, во что хочешь верить, но это конкретно бред. Ну, это самый конкретный бред, да, точно. Бредовый бред. От бреда. Это, это настоящий. Настоящий бредкастинг это вот их поколение, пророчество mm -hmm. про поколение. Причем не их, не да, взятая тоже от адвентистов и четырнадцатый год и это поколение это все мусолили уже давно до них. Это просто они переняли. Ну это очень а, сильно они вот захотели она... в это держать эту дату, вот и все. И тут уже всякими маневрами надо ее удержать. Надо фломастеры, там, доску и рисовать. художники короче. Основные две вещи, если человек для себя поймет, то есть это верный раб и поколение. Вот эти два фундамента, если человек в них разберется, светили его, имею в виду, все остальное рухнет, как карточный домик. Потому что если ты понимаешь, что он совсем неверный раб, и что верный раб это просто притча пример. И если ты понимаешь, что поколения это все тянут, тянут, тянут искусственно, да, Иисус говорил про первый век про своих учеников, их поколение имел в виду, которое пришло к своему концу. Все. Все остальное даже можно не изучать. Просто откинуть и все. Потому что уже все становится на свои места. Всего лишь вот разберитесь в двух учениях. И значит, все остальное ⁇ новый мир, воскресение мертвых. Бог един, Иисус Его сын, и ада нет, жизни после смерти нет, рай на земле и все, все, все, все тому подобное, все, чему учит, верно, раб после того, как вы разоблачили эти два фундамента, это все просто почистите, уберите, я не говорю не верьте в это, просто уберите, чему учил верно, и, и сами разбирайтесь. Вот, да. И все. Да, кому хочется копаться, то копайтесь, но хотя бы не надо, основа не должна быть какая-то а, аксиома, да, как вот ты провел текст, да, вот этой пятый пункт, что Библия вдохновлена Богом, с какого перепугу, опять строится на чем-то, ну подождите, разберитесь да. сначала, что такое Библия, а потом уже утверждайте, а не так, что на какой-то платформе, чужой, строить свои, свое мировоззрение. Это же опять же человек берет и строит на чужом свою веру. Да. И, и даже если ты разобрался, не надо других ставить в эти рамки. Не надо, чтобы все под тебя равнялись, потому что ты тоже не пророк, и ты тоже не назначенный Богом. Да? Да? Ты такой же человек, ты да. точно так же просто взял и прочитал, и ты так понял. Да, ты рассказывай о том, что ты понял, что ты... Ну, может, кому-то это будет полезно и поможет в его поисках, да? Но не надо ставить людей в рамки. Вот ты такой, а ты не такой. Понятно, вот есть, например, разница человек верующий и неверующий. Есть люди, которые верят в существование Творца, а есть люди, которые верят в другие теории, эволюция или случайно что произошло, да? Ну, то есть это разные группы людей, у них разные интересы. Это совсем другое. То есть ты можешь сказать, доктор, да, это канал для верующих людей, вот если вы верите, или ты говоришь, это канал для бывших свидетелей, да, если ты бывший, то ты или бывший сектант любой. То есть ты конкретно обозначаешь круг людей, которым mm -hmm. это будет интересна тема. Но если среди верующих людей ты ставишь уже рамки, вот ты не веришь, что его Отец Иисус Сын, все, ты не годишься, это уже совсем другое. То есть ты уже хочешь, чтобы человек подстроился именно под твое учение, под твое mm -hmm. понимание. А они, вот это, это уже Это чисто советский Такой советский образ мысли что Рамки, законы Вот в эти рамки Сейчас мир становится более такой, западным да? Более люди хотят свободы И уважения этой свободы То есть если я вижу перед собой личность Я должен его уважать, кем бы он ни был И как бы он ни мыслил, и как бы он ни жил Это тоже личность Потому что есть люди специально Решили жить бомжами На улице это их выбор. То есть у них была работа, дом, они были богатыми людьми, они все это бросили и решили просто бомжевать, потому что они решили, что так ему, ему, так правильнее жить. И он пошел жить на улице. То я такой, чтобы я осудил? Или как-то говорил о нем, что там. Ой, какой ты дурак. Вот человек так решил. Я бы так не сделал, например. Все. Поэтому если я говорю что-то неприятное. Просто переключитесь на то видео, Сергея, где приятное. И все. Да. Я тоже так думаю. Спасибо тебе, Васген. Ну все у тебя, да, на сегодня? Да, да. Спасибо тебе, спасибо тем, кто дослушал до конца дотерпел меня. Все. Будем дальше развиваться. Создавать новые ролики, видео. Если будет возможность давать интервью, я только рад о чем-то Ну, мы с тобой запланировали на вторую часть того твоего. Да. Сделаем еще. Спасибо, пока. Да. Все, всем пока.